Так, сейчас mm. будет какая-то обучалка. Так. Так, ну что, я могу... И... Выстрелить. Mm -hmm. Так, ну слушай, очень даже... О, За я куклы. могу стрелять. Так, это мишей. Прикольно. А че такое? А, это, это смола, да? Ха-ха-ха. Ты какие большие сделал? А зачем? Зачем? Я не знаю. Ой-ой-ой, я куда-то спускаюсь, мать. Я, я могу мат еще понимать. А я. я так я спустился, я что-то сделал, не а, сня, вот. что делать, надо. Ну тут вот типа как. А. а А, -а. а, -а, -а. О -о -о. а я тоже спускаюсь. Смотри, О -о -о. нам наверное вот этот а -а -а. надо взорвать одного. Вспышка сами по себе мощная. Так. Смертоносная комбо. А, ну да, ну типа. Да, да, да, а А, -а, -а. Да, да. а, -а, -а, -а. и чё мне надо выстрелить? Ну, поджечь, да? А. А-а-а! Уверенные белки, так-то. Знаю, чё делают. А что да. я вот это не знал? А, -а, а это, видимо, какие-то провода. Да, смотрите. Тренировка, нет. Где? вот провода вот тут торчат. Где? Да Где, блин? Да вот, вот. Где? Вот. А, -а, а. Боже. А, ну вот смотри, это типа тренировочный цех. А вот да да да, давай. Что давай? давай. Ага. Так. Ага, вот еще сверху смотри. Вверх. Ага. Давай нижнюю нижнюю нижнюю. Какую нижнюю? Ну в Вверх. этом. А давай. Чилином. Уи. Давай давай. И, И погнали. Вверх. Да. Вверх. Ага. Ну ладно, погнали. Так, конечно, чё? Мы здесь... Надо бороться против реального соперника. Да, я уже жажду убить порос. Жажки крови? Да. Так. Ой, смотри, как красиво. Mm -hmm. Накидай куда-то, пожалуй, смалый. Да? Все, пойдем. Такие рации, видимо это мы не первые, да? Видимо. Нашёл... Ну с этим я уже форо еще делать. Это вроде как не сложно. Так, да, куда? куда вон фирургсы есть. А, -а, -а. а, ну вон я его тоже нагибаю. А, и вон смотри, видимо там для меня... А, ну попробуй долгоди. Чё, ты не в ту сторону воюешь. А, подожди, а ты можешь эту как-то поднять? А-а-а! А, вот, смотри. а а, -а. Так, тебе надо её отпустить. Да-да-да. Потом... Всё, поехали. И да. все, теперь поднимай. Да. А что такое-то? А, взорви, взорви, я, наверное, утяжеляю вот, да. О, видишь? Все погнали. А-а-а! Так, мы. Судимись. А, опять такая же технология. Погнали! Так... Что у нас а, тут? А, вот, смотри, трава какая-то. Блин, прикольно такую штуку в реальной жизни видно. Ну не знаю, мне кажется, это небезопасно. Такую штуку иметь в реальной жизни. Ну ты аккуратнее, даже не ребенок. Не, не представляю себе в голове. Ты. Так, и нам туда, да, Да. Так, теперь. Я так понимаю. Да, давай, наверх подними. Где? А, вот. А, ну вот, теперь я опускаю, мы встаем на крышу. Так, я взрываю. все а я... а да. Мы не правильно вообще двигаемся-то? Тут куда больше некуда. Ну, куда нужно. Так. Так, и там? Ну, <кх> есть какая-то банка, видимо, мне ее надо наполнить, чтобы она опустилась. Открыть ворота. Она чё-то не прилипает. А, вот, смотри, какая-то. А, и вот, вот, вот, вот, там, А, ну, жизнь видимо, была. я должен Пусти пойти, да, А, а я остаться? А... Да, ну я думаю, я должен остаться. А как я должен подняться? А, взорви, взорви, я подниму еще. Сейчас. А, вот, а, и так я допрыгнул. Так, вот эту я могу крутить. Давай. Давай, давай. Все. И чё? А как мне заполнить-то? Может, просто на неё надо встать? А, где? А, вон ее зажало, царе. Да, ты же Или чё это? Ну, это, этот капкан? Капкан, да. Ого! <кх> это какая-то беличья лаборатория. Катушки-то Реально способны, белочки. Так, и куда он дальше? Ничего, так, ну да, тут да, есть. А, вот, вот смотри, Сай. Допустим, а, я могу сделать. А, так. нет, видимо, я должна теперь подниматься. Сейчас подлетит. Че? А, все, давай понял. Понял? Okay. Да. Давай, наполняй. Так. А, да, это для меня. Так. Я тебя должен перевернуть, блядь. Да. Все улавливаем на ходу. Так. Следующую давай. Давай-давай. Падаю-падаю. Не-не-не. Ага, все. Так, и ничего. А, и тут смотри. У тебя что-то там поменяется? Ты встал на какую-то там? Да-да-да. Встал, встал, да. А, вот, я поднимаюсь, ага. Все? Всё, поднялся? Да. Let's go. Блин, а мне нравится бросаться. <laughs> а мне стрелять? Идеальная пара. Что это? ОМ. -э И Ничего. Так. А может ты сюда? Нет, спасибо. Нет, мне это не нравится. Так, тут есть интересные кнопочки. Суся, как выйти? Ну, давай с орешком. Это за шо? Пока, пока. А я могу уезжать. Пока, пока, Годи. Так, а еще есть какая-то молния на тебе. Весело, да? На тебе есть а, какая-то непонятная не штука. Не И что? И что? Тебя кружит? Ну нормально тогда. О, все. Зачем ты меня Я. Это просто умереть, да? Все, умирай, Кози. Надеюсь, тебе было весело. <laughs> Очень. Так, окей. Может, это, да? Ладно. Так, уж и будет. Заслужил выпустить выпусти, сюда. А как? Ага, ну, вот, тут какая-то кнопка типа стоп. Ну, ладно, Я вот это тобой так и буду. Ой-ой, рассказываю, рассказываю. А. Ну, так и будет. Если бы я первая попалась, то бы меня еще долго откругло пускало. Ага, ага. Проводил бы надо мной эксперименты. Так, крышка как-то. Так, тут что-то. Так, <coughs> может нам надо взорвать эту крышку? Ну давай. Или. Как тебе? А, ну Эй. она открылась. А, ну она не на долгое время открылась. Пришли? Ага, давай. Я по кругу все это. Давай, давай, давай. Забахаю. Смотри, чтобы у тебя смола не кончилось. А у тебя сразу, ну, как бы, все подругуются или да? как? Я не знаю, ну давай попробуй все забабахать. Давай. Подожди, подожди, подожди. Надо хорошенько спануть. Давай, давай, смазывать. Вс, достал. Стой, подожди. Вс. <звуч Francisco> да. И все. <pon> И все, видимо. Мы опустились-то там. Я ожидала сейчас ничего, это болики решила. И чё тут? А, а, вон она, двигайте. Так, теперь. Чё? Ну теперь я подрываю, мы получается скатимся. Че, как это работает? Чуть не пойму. Да, блин. Так, погнали. Эээ... И всё. Я тоже не поняла. Короче, работают-работают. Работают-это главное. видимо, были так же. Ну чё, работают-работают, чё Какая разница, что тут нет логики? Ага, вот и это. Ой. И воски. Ага. Ну, я думаю, по той же схеме. Давай-давай, смоли их. Смахчу, смахчу. А что? Не, вон ещё вылетели. А смотря, они типа тяжелеют и... Да, а, да, а, да, да, падают на... Да. да, и так легче. Целится. Что, все лицо. Все, все лицо? Куда? Yeah, Ты в какую дырку залез? Ой, смотри, как идеально кинулся, смотри. Я вижу, вижу. <с Uimilare> <с000> а вот эти четыре, да? По диагонали, да. Не, nee, ну это-то сейчас. Ну... Короче, все ясно а... <с000> Нет, ну если не считать вот эти вот две... То, в принципе, которая после Пошли, короче. Как ты? Сейчас опять застрянем. Что И это? Ну, Мордашка. Попатекшай немножко. Бачок? По... Да. Бачок потик. Пичок. Ну, Ой. Не знаю. Ой, см смотри. Ой. Давай я тут успокои. Так... А, ты можешь взорвать, это ж типа тут Ну да. И чё? А крышка открывается. Стой, стой! Нафигач, короче, на нижнюю и на верхнюю. Ну? Ты вставай сюда там, где я сейчас, а я тебе взорву. И получается ты подпрыгнешь. А ты как? Ну я, видимо, как-то потом тебе присоединюсь. А вон там мостик. Да. Тихо, тихо, тихо. Я был не готов на все. Готов? Да. Ага. Так, а я? А, вон мой, да? Ну, тут смахталка. Ну, я думаю, должна здесь. попасть. Как? Ч? Подожди. А, -а, -а все, окей. Давай по той же схеме, типа, как, как сказать, как типа, про... Сейчас, Подожди, подожди, подожди, рановато. А. Поздно <звук> сказал. Можно и сейчас, в принципе. Прикольно, что она не только на прохождении, а еще и чуть-чуть на логику. Ну совсем чуть-чуть. Ну совсем. А что, принципе... что не взорвал? А? Что, не взорвал, что? Ну, не знаю. Я хотел. В принципе, понятно, что надо делать, куда двигаться. Ну да, не как такие игры, где там по часу можно сидеть Да, да, что ну... делать. Да ж такое-то? Да почему она кривых прыгает? Вот, что... Ой. Ну ты ч? Ну я тебя закрыл. Это тебе это, карма за Зуи мыслишки, на мой счет. Чего Вообще никаких мыслей не было. О! Чё там? -о. О, -о, -о, о Блин, стрёмно, наверное, так идти. Я походила так. Да? Да, конечно. Ты сейчас смотри, какая красота. Ну, красота, конечно, но стрёмно, прикинь, упасть. Всё. Ну, не, мне кажется, типа, если бы такое было в реальной жизни, то с какой-то этой страховкой... Все бы это проходило, но я надеюсь. Ну без страховки совсем печально было бы. Да. Думаю, смертей было много. Ну убери! С твою смолу. Смоктай. что-нибудь другое. Что? Не знаю, что-нибудь другое. Ну не меня. Я хочу с тебя посмоктать. Ну нельзя. Ну что, погнали? Погнали? Я вот лечу, я тоже лечу. Прямо за тобой. Эх, лети. Лети? А, ну да, Сейчас реально летим. Так, тут по-любому опять будут эти переплетелки. Так, он не зря тут лететь, правильно? Да, я тут уже переплетела сразу. Так, тут ошибка будет. Так, ой. Ага, а что так часто-то? Реально, такие рельсы вообще неуверенные. Ага, ага, ага, ага. Ну нормально что? О. А ты че, ты куда? А зачем ты туда прыгнул? Ты что-то умер? Да. Пробежу, а что я, я делаю? Алло! Что со мной? А где ты кто остался? Что происходит? Что там у тебя? Я вообще не пойму, что происходит. А вот все. А как выбирать направление куда? Привет, а, ну, поет урок у тебя. Да? Ну, да. Ты уверен? Нет. Ну типа прыгаешь. Ну все, я типа на месте. Ну, типа, жди. Ну, типа, жду, что мне ещ остается. Ой, ты вообще еще в начале сам. Да? Ну да. Тут быстро? Ну так. Ну, если я только доехала. я выводы сам. Не Нет, все, тебе недолго, да, все, скоро. Уже. Главное тут не это. Ага. Давай, прыгай, еще, еще. Давай, я тебя тут жду, Коди. Да ну все, мне ну, чуть-чуть осталось. Долго, Коди. Все. Одна на месте. ошибка, столько проблем. Ну ты можешь зарвешь уже? 아. Я уже мучу, на месте. Ой. Херачи дверь. Мне кажется, тут какое то поле. Как будто бы сейчас тут налетит трой. Кстати, <смех> да. Такое свободное. Я уже поняла, Ты что, что, что в этой игре свободное поле, это значит бой. А, ну мне, видимо, пути. Не, нет, и... подожди, пока ничего не делают. Я вижу, это она э, под силой тяжести. Типа. А, да. А, так вот, это рой же, нет, смотри. Это дырка для. Дырка для пчел. А что я сдох? Так, так, так, давай, Эди. Прям залез в дырку и сдох. Давай, давай. На, них. на всех посмотрел. Посмактовал, посмотрел. Где еще? Сзади, Где? сзади. Вот возле меня. Так, готов? Посмактовал. Готова, готова. все всё? А, мне правильнее накрутить надо, наверное. Да, видимо. Ну просто всех убили. Так, да. ну мы открыли один замочек сейчас пойдет третий. Ага. Ага. Ты ч там? Давай, смокту его на задницу. А как, как? Только у меня хочет. А, вот, всё, насмоктовал, насмоктовал. Ну, я пока убегаю, сейчас погоди. А чё он это? А, им покер, да? Нормально-то. А как прям прям в щип? Нет, я ему куда-то в голову попала. Честь такая, прям. Не умирай, я умираю. Не надо, да? Ну, он там нагнался. Опа. Опа! Попала. Молодец. Ну еще разок, наверное. Сейчас нас пахтую прям побольше, побольше. Давай, давай, я пока да. от него убегаю. Попал? Последний, последний рывок. Давай, давай. Я нас пахтал. Готов. Надо не умирай, сейчас. Да сейчас он за того будет бежать и, и от меня отсталил. Последний рывок, погнали! Ну что, молодой. Сюда ну, ну, со своим щитом против нас двоих. Слабое кинь. звено. Нэ! Ну. Ну, да. ну, да. Локоть? Да. Хрустный? Да. Ну, ты старик. Нет. Да? Нет. Старпёр. <соединящее> <Спинар>. <соединящее> Боже, ты скоро весь рассыпишься. Да нет, уже песок сыпется с меня. Mm. Да. Да. Я в душе когда моюсь, у меня вся ванна в песке. Yeah. Да. Да. Ну призвести. Ну я. Ой. Интересно, он большой. Кому адресован? А. Ну осом. Awesome. Верховная королева Ос. У тебя есть ко мне вопрос? <coughs> <very big> <coughs> ну, судя по звуку, да, и где-то из центра Улья так надолго на, на, на, на большое расстояние mm -hmm. это, расходится yeah, в углу. Да, да, да. Ну как они классные, так неуверенно держат эти Да-да-да, тут дети. Хотя вообще не знаю, чего они боятся, если они не умирают. Типа, обратно воскрешают постоянно. Воскрешают сай... Не, ну как, ну ты сама подумай, ты кукла, все Ну, они же не умирают, что им боятся. Ну, блин, наверное, было бы как-то непонятно. Ну, ну, блин, вычет, я бы хотела побыть что чтобы... такими куколками и вот так вот. И поумирать? Ну, они же, наверное, бода-то не чувствуют. Ну, не знаю, наверное. Ну, смысле, они не реально умирают. Типа, ты думаешь, они каждый раз переживают обонию там? Ну, я думаю, пора это. Чё? Ну, прощаться? Да, ну, всё тогда. Чё, ребят, до следующей серии. Увидимся в следующей серии. Спасибо, что были с нами. Всем спасибо, всем пока. Всем пока. Получилось.